всем привет сегодня у нас 7 августа и посмотрите в турции в районе эвренсеки смотрите какой ураган какой ветер какой ливень идет мне пришлось даже закрыть балкон потому что вода прямо заливается сюда Я сейчас конечно попробую открыть надеюсь я не промокну смотрите это, это просто. Это просто кошмар. Это, ужас. это просто ужас. Это просто тропический ливень. Такое ощущение, что мы находимся не в Турции, а мы находимся где-то в Таиланде, в тропиках. Серега до сих пор не пришел еще с моря. Я надеюсь, он там где-то под навесом укрылся. Кошмар. Я все на пляж не ходила. Вот. Я вот сейчас не знаю, когда он придет, когда вот этот ливень утихнет. Это просто караул. Мы сегодня передавали, что будет гроза, сильный, ливень будет. Нам скоро идти на ужин. В ресторан. Я... Ой! Кошмар! Меня сейчас зальет просто. Вы посмотрите, как льет. Обалдеть! Ой! Ужас! Ужас! Ужас! Просто ужас! У меня сейчас, наверное, сорвет просто все двери на балкон от такого ливна. Это капец. Посмотрите, какие потоки льют. Просто как из ведра. Просто кошмар. Просто кошмар. Еще сегодня утром была погода отличная. Солнышко светило. Кстати, задымление уже практически прошло. Ночью гарю не пахнет. Более-менее, вроде пожары, говорят, потушили все. Мы уже сегодня спали снова с открытым балконом. Было все хорошо. У нас сейчас, вон даже, сам смотрите, на балконе вода не успевает в слив уходить. Вот это погодка. Обалдеть просто. Так... Ну, буду ждать тогда Серегу с моря, когда он придет. Ой, ладненько. Буду держать вас в курсе, что и как. Молния сверкает. Сейчас пока видео записывала, вымокла вся, он как это, лягушка мокрая. Как будто сама там сейчас поплавала. Серег, позвонил, сейчас хорошо, он уже успел до холода бежать, слава богу. Сейчас, как говорит, дождь закончится, придет в номер. Вот так, посмотрите, сколько воды стоит уже. Уже в номеру вода заливается. Вообще не справляется он. Ничего не держит. Так. Ну вот такая вот у нас сегодня погодка в Турции. А мы хотели еще, Сережа, сегодня пойти по променаду погулять. Вдоль отелей пройтись. Вам что-нибудь интересное рассказать. Но, походу, мы сегодня никуда не пойдем. Планом облом. Давайте. Всем до новых встреч. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем добрый вечер. Не знаю, видно будет что-то на видео или нет. Мы сейчас пришли на пляж. Здесь вот на соседнем пляже отеля... При Масу Ханна Фэмили Резорт, вот ездит трактор, там сварка идет, И я сначала ушла такая радостная, думаю, вот блин, думаю, у них ужин проходит, фейерверк на пляже, а не тут-то было, это оказывается после шторма, который я вам сейчас вот показала вечером, смотрите, все посносило, не знаю, видно, не видно будет, короче, все каркасы посносило, тенты посрывала, каркасы вообще разломанные, как, с, как будто, извините за из выражение, на сопле висят. Тут вон трактор ездит, это все они чинят. В общем, ну, если так посмотреть, у нас несколько таких повреждений, небольших, но ну, не так заметно все. Я думаю, к утру многое уже поднимут все. Эти зонтики, буквально на зонтика 3, наверное, 4 всего на нашем пляже пострадала. А вот с соседнего отеля пляж прям пострадал конкретно. Там, посмотрите, вдалеке светится отель классно. Очень красиво. Ну, а мы сейчас с пойдем к морю. Сереж сегодня на море-то купался, а я-то нет. Поэтому сейчас хочу хотя бы погулять немножечко.